Здесь, на чемпионате Европы, сразу мы стартуем. Евро бывает, в том числе и из команды Бельгии, сборная Уэльса не дает сопротивления. Языка фламандский, французский немецкий официально. Ну и... Мы услышали гимны. И сейчас 5 Ян Фертонген, Бенфика, Португалия, 25, -й, 18, -й Юрий Жирков, 14. Георгий Джики, 7. -й... И нам на показано... давай, давай не будем усложнять. Мне кажется, болельщики сегодня должны наслаждать. Мы из города подняты головой. Готовимся показать там по-моему, головин. Да, поехали! Единственное, но ну, отношение. Самой главной звездой этого состава является все-таки вот. Э... Такое начало. Э, ну, я не могу сказать, что оно осторожное. Меча занимаются практически тем же самым. Они практически улюбленствуют. Вперед на Ромелу Лукаху. И крайний полузащитник. Дзюба с мячом. И ускоряется Головин. Делает без стандарт у нашей команды. Головин подает на дальнюю штангу. Момент указания. Да, мы играем совершенно точно в четыре защитника. То есть вовсе, а, как бы как с двух сторон. Да, здесь даже Лау, но нарушил правила в борьбе с... Ну, посмотрим, что сегодня будет получаться. Лукаку с мячом! Передача, он находился в офсайде, но поскольку мяч а, попал... И уже 0-1. Лукаку был без жалости. Да.